Ну что, ребята, пожаловать на третий этап второго сезона формулы 1 на Гран-при Китая, где мы начинаем уже не с квалификации, а еще с практики. Собственно, почему я это делаю? Потому что в практике была полная жопа, я ничего не смог сделать из поставленных задач, кроме как ознакомления с трассой. Но и квалификация тут подоспела вовремя, я не смог выйти даже по сути с первого сегмента просто я понадеялся то что мне хватит одного моего круга как обычно и все по итогу я вылетел на 16 месте по итогу я уже сразу после во время практики понимал то что этап будет каким-то непонятным и то что скорее всего здесь вообще все пойдет не так как я планирую и в очки хотя бы заехать будет уже хорошо ну и в принципе у меня ожидания на гонку были такие себе потому что ну нам придется прояваться с 15, 16 го места но я брал, взял себе еще штрафы, потому что, ну, смысл, все равно мы стартуем из конца с пел, пелотона, поэтому почему бы просто не взять себе элементы, которые придется так или иначе брать здесь, и просто здесь играть там дополнительно еще 4 позиции будет к финальной позиции своей. Собственно, трасса довольно к ДВС, поэтому я понимал, в чем проблема нашего Блида. Хотя вот с сезоном ранее в Китае у нас все наоборот было очень даже хорошо, все спокойно выполнялось, и даже была хорошая позиция в квалификации. Но имеем, что имеем. Что ж, стартовая решетка у нас выглядит следующим образом. Первое место Вальтри Бота, второй. Чака Перес, третий у нас. Макс Ферстаппин, 4-й Киммирайк, пятый. Льюис Хэмилтон шестой, Себастьян Феттель, седьмой, Эстабан Акон, восьмой, Ника Хюлькенберг, девятый, Кевин Магнусон и десятый, Дэнни Риккердо. Серёжкин только на одиннадцатом месте, я же на двадцатом по итогу, из-за того, что набрал кучу элементов новых. Довольно интересно, опять же, стартовая решетка. Форс Индия у нас занимает хорошие позиции за счет того, что у них такие же хорошие успехи, как у в ДВСе. И на этом этапе иметь очень хорошую силу установку, довольно хоро... неплохая такая затея. Стратегия следующая, Вадим один стоп, но эта игра меня автоматически подобрала, потому что я ничего не проехал, и никак нельзя было симулировать мои данные, по итогу нельзя было как-то представить реальную боль стратегию, поэтому мне просто игра говорит, вот тебе, стратегия Вадим Пит, и езжай. Собственно, старт я кое-как стартую, пытаюсь удержаться за двумя Торо но... Потихоньку разгоняюсь, но потом Хартель начинает потихоньку даже отъезжать от меня. Но в улитке я тут же пытаюсь по внутреннему радиусу пройти как можно больше болидов, что у меня очень хорошо получается. Даже Граждан тут уж испугался, отвернул влево в Сайенса. Не знаю, что, -то, что -то с ними там было. По итогу прохожу половину пилотонного еще в первой улитке. С Сироткину мы поравнялись, шли бок по бок, но он почему-то раньше решает тормозить. Я даже на позднем таком торможении влетаю, прохожу рекерды, Тут же цепляюсь еще за Магнусона, и тут же его пытаюсь пройти уже в скоростных поворотах. Спокойно его прохожу, за счет того, что у нас все-таки офигительная аэродинамика, ну и плюс у меня был более такой пресет, больше напряжим поставленный. На обратной прямой уже имеет слепстрим от Хюлькенберга, пусть он в свое время имеет слепстрим от Акона, но все-таки у нас Мерседес и у нас очень развитая аэродинамика. Спокойно его обхожу, тут же зацепляюсь еще Акона, поздним торможением и прохожу еще его вместе с Хюльтенбергом. По итогу первый круг закончился, я уже на шестом месте был, точнее седьмом. В я прошел конца первого сектора, ничего особого не было, ну и впереди меня сражались Хэмилтон и Перес. По итогу этой борьбы Хэмилтон ничего не смог сделать, но я пристроился уже позади Хэмилтона и в принципе предпринимаю решение просто уже в улитке тут же его пройти у меня в принципе получается с Пересом, к сожалению не получается он мне перекрывает траекторию но ну, это стандартная ситуация у ботов на китае они все время будут закрывать траекторию если ты пытаешься пройти ладно проездил за ним пол трека и на обратной прямой уже с ДРС и слипстримом спокойно его обхожу без каких-либо проблем ну собственно даже еще до ДРС начал обходить ну и впереди у меня остаются три болида ферстапин райконин и ботас Собственно, уже все очень хорошо, потому что я за три круга вырвался на четвертое место. Но на четвертом круге Перес решает вернуть себе позицию обратно на но у него это, конечно, удается, но ненадолго. Так как идет стартовая прямая, где я с помощью уже ДРС спокойно его опережаю. Тут же мне еще и Хэмилтон дал подсрачник такой смачный и по итогу Фулитки опять же свои любимые опережают. Собственно, в улитке довольно легко было приезжать ботов, за счет того, что стоял больше прижимной силы, чем изначально рассчитывал. По итогу боты уходят на свои пидстопы. Перес же остается. У Переса будет стратегия, как в конце на один пит, То есть у него был ультрасофт, и он поехал на медиум. И, в принципе, стратегия неплохая. Посмотрим, окупится ли она в конце. Делал в на круг раньше запланировано, потому что я понимал, то, что в теории могу встрелять в то, что... Меня кто-то заблокирует при выезде и тому подобное. И поэтому не не, -не. Пусть не будет того, что было в Бахрейне. Поэтому просто заезжаю на круг раньше. Ну и плюс уже софт подходил к концу. После выезда я выезжаю прямо перед Эриксоном. И Льюис позади меня в секунде с чем-то оказался. Что очень хорошо. Что за счет то, что я пока был на своем софте полуубитым. И Льюис не особо сильно меня догонял. Ну с Эриксоном пришлось конечно помариновать его. Потому что не мог его спокойно догнать и опередить. Пусть у него был уже... Поношенный такой комплект софта с самого старта, но никак вот не давался, плюс у меня был непрогретый медиум опять же, пусть я всячески пытался тут догнать за счет того, что у меня больше прижима и даже вот подобрался по максимуму, но это ничего мне не давало, потому что Повороты шли такие, где опередить было крайне сложно. По итогу просто я решил, окей, дотерплю до прямой обратной помощью ДРС и слепстрима его спокойно обойду без каких-либо проблем. Правда, конечно же, к этому моменту уже подобрался ко мне Льюис на расстоянии детекции ДРСа. По итогу, соответственно, Эриксон уже решил отрулить, когда увидел меня справа от себя, ну и я получаю просто ДРС. Льюис же тоже получил ДРС и за счет этого тоже прошел без проблем Эриксона. Ну, меня это не сильно срадовало, потому что Льюис приблизился ко мне и мне это не нужно было. Также игра мне подсу... точнее, руль мне подсынул дополнительный челлендж. Примерно в таком положении с 45 градусом я ехал большую часть этапа, даже половину. Но это мне не мешало ставить лучшее время круга, которое никто не мог перебить по итогу даже. Что меня удивляло, то что у меня нет, не было темпа ни в квалификации, ни в практике. Но в гонке у меня был офигенный темп. Что мне позволило потом по итогу догнать еще Райконена с Ферстаппиным. Но после того, как я передаю Райкален, я до, до Ферстаппиным не мог никак дотянуться, и он просто поехал уже на питстоп. Все, по итогу... Лидеры поехали как бы на свои вторые пистопы. Я же еду уже до конца гонки. И, в принципе, до конца я так и проехал. То есть меня никто не смог догнать по итогу. Просто темп был один в один почти. почти. Где-то даже был быстрее на кругах. Но, по итогу, что мы имеем? С 20 места, на этапе, на котором я влагал большую надежд на победу, я выиграл. И это довольно хорошо, потому что после Бахрейна, ну, у меня было такие впечатления, что... Сезон пройдет половину первую не очень так, как я рассчитывал, а именно мы будем страдать почему-то. Но имеем, что имеем. Победа по итогу на третьем этапе, что крайне хорошо для меня. Сироткин же не особо хорошо финишировал на этом этапе. Он финишировал пусть в очках, но не в таких хороших, как я рассчитывал. Самый главный был вопрос для меня, где финишировал Хэмилтон, потому что все-таки у нас с ним основная сейчас идет борьба в чемпионате, пусть с начала сезона, все равно. Вот. Ну и по позициям, первое место за мной, второе за Вальтреботтсом, и третье за Ферстаппином. Перес, к сожалению, кстати, не имел шанса приехать на втором месте, но его стратегия не увенчалась успехом, его медиум уже под конец просто подстал по отношению к софту лидеров. Ну и, в принципе, этап прошел довольно интересно, то что я смог на нем даже выиграть. Просто моим, моему счастью не было даже предела в тот момент, особенно если считать, что у меня случилась такая фигня с рулем. Ну, эта фигня уже пофикшена. Собственно, что мы имеем? Первое место за мной и седьмое за Сироткиным. То есть, в принципе, более-менее какие очки мы набираем в Кубке Конструкторов, и это самое главное. Почему не было повторов? Потому что я просто на автомате нажал кнопку «Вперед». Я даже не посмотрел, какие были контакты и тому подобное. То есть, у нас был один сошедший, это был Леклер. Во всем этапе, вроде бы. И не более. Ну, вот так вот. Не поверив своему везению, я вот пропустил по итогу. Ну и после гонки, соответственно же, интервью с Клэр. Как, как без этого-то? Задают вопросы, как учиться себя после победы. И тут я начинаю собирать по максимуму ресурсы, точнее скидки на двигатель. Потому что я понял то, что надо сейчас двигаться уже в сторону двигателя еще, как я говорил ранее, потому что с шасси мало я получу профит. Я получу профит только в плане снижения износа шин. Все. Так в ДВС мне надо набрать как можно больше мощности, чтобы вот сейчас с Мерседесами напрямой. Потому что напрямой было проблема то, что порой меня просто как стоячего догоняли все. Точнее в основном Мерседесы. То есть Мерседесы и Форс Индия. Ну и соответственно где-то я смог две скидки собрать, где-то два последних вопроса, к сожалению, были без таких уж прям скидок. Просто отвечал уже в рамках тому, что по понравится команде обратно. Потому что все-таки гонка в Бахрейне была такая себе. Ну и что ж. По поводу соперничества я, конечно же, проигрывал Хэмилтону и Сироткину там. Но за счет этой гонки я смог подняться по отношению к Сироткину и Хэмилтон начинаю догонять соперничество. То есть уже скоро соперничество подойдет к концу и надо бы уже потихоньку бы ускоряться. Ресурсов с этого этапа мало было собрано, потому что я не сделал ничего в практике, кроме одной программы на 100 ресурсов в общем. И квалификации ничего не сделал. Ну и по итогу имеем там 1000 ресурсов. Решаю их вложить в ДВС. Вкачиваю контроль качества, чтобы меньше был шанс провала. Ну и беру первую модификацию. И она же относится на мощность. Так что в следующем этапе, возможно, у нас приедет две модификации, возможно, не приедет ни одна. Потому что в шасси у меня все равно есть шанс там что-то 2% что не приедет. Здесь, ребят, все, спасибо, что смотрели. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят. Пока-пока.